Всем подписчикам привет из осеннего леса! Очередная вылазка на грибную охоту и наткнулись на одно интересное явление, которое хотел я вам показать. Небольшой березнячок на месте бывших выработок. Идут грибы сейчас все почти. Это подберезовики, подосиновики, грузди и море рядовки. Рядовка Здесь обыкновенная рядовка, которая образует вот такие вот интересные штуки, как круги, ведьминые круги. Обнаружили два целых круга. Один побольше, диаметром 5 метров засняли его, и второй поменьше. Это около 3 метров диаметра. Вот я стою перед началом этого круга, здесь вот небольшой разрыв есть, и... Покажу панорамно, как растет рядовка. Рядовка растет кольцом. Вот я иду по этому кольцу. Показываем сплошное кольцо. Возле березы кольцо. Вот у основания березы. Идет сплошное грибное кольцо из рядовки. Вот я его дальше веду. Веду под ноги себе. И... Я стою на входе в этот ведьмин-круг. Вот таким вот образом интересным располагается гребница вот этой самой рядовки. Образуют гряды, кольца, ряды. Но вот этот вот замкнутый круг, вот так вот интересным и э, гребница выросла в виде вот такого круга. Существует много очень поверий, связанных. С нахождением этих кругов и колец в лесу можно загадывать желание, на удачу, на счастье. Вот мне просто интересно показать вам вот такую штуку. Это ведьмин круг из рядовки. Вот еще раз я по этому кольцу прохожу. Он почти идеально круглый. Всем в лес желаю, желаю. удачи в грибной охоте. Сейчас идет активная заготовка. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал.